Всем привет! Новый год из Валенсии. У нас в центре Валенсии очень мало всякого всего стоит из-за, смотрите, какие красивые пальмы. В общем, мало всего стоит из-за ну, нынешней ситуации, поэтому приехали в один крупный торговый центр, чтобы показать, как здесь все классно украшено. Я люблю всякие новогодние тематические штучки, поэтому эти вафли покорили мое сердце. И чтобы показать вам самое вкусное новогоднее в Испании, мы пошли Вашан! Вашан, но в Испании это называется Аль-Кампо. Про вот этих волхвов, трех королей, мы с вами поговорим в январе. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, иначе пропустите. И все, это очень важно. Очень важно это знать, когда учишь испанский язык или когда просто тебе нравится Испания. Но наконец-то здесь пальмы можно нормально посмотреть как они светятся.